Ну и первое, я думаю, мы попробуем сделать центровку нашей окружности. В целом, что-то как-то где-то наметил и примерно... Вот так. Далее я бы немного ее уменьшил. Отпилим, наверное, вот так. Сейчас возьмем ножовочку и быстро все это отпилим. Возможно, я отрезал чуть больше, чем требовалось. Немного сгладил края. Теперь нужно просверлить здесь два отверстия сквозных друг напротив друга. И сделаем вот так. Вот таким вот образом. Ну а теперь, собственно, для чего я это все делал. Зачастую ломается катушка, не догасившаяся. Сейчас я покажу, как это выглядит, сломанная катушка, выглядит, ну, это верхняя часть, соответственно, эта кнопка, она вот так вот стирается и перестает прижиматься по-человечески. Соответственно, нужно догасить совсем небольшое пространство и показываю, что можно сделать. И да, кстати, нашел эту самоделочку, естественно, в интернете, не придумал из головы. Все, что нахожу, проверяю и рассказываю вам. Так что я не претендент на изобретение данного девайса, но я думаю, что он поможет мне доделать работу, которая остается совсем немного. Выпрессовываем гайку из старой катушки, потому что резьба здесь обратная. Ну и так, я креплю, получается, нашу заглушечку. Сюда подложил гайку, чтобы был упор небольшой. И вот так все выглядит. Непосредственно с леской. У ребят в сети я видел, что они завязывают как-то петельки, узелки. Сейчас я также попробую, отрежу два кусочка одинаковых. Ну, допустим, вот такой кусочек. Теперь бы еще его досужиться завязать. Я сделал такую петельку, и сейчас сделаем вторую, и все вставим на место. Ну и вот, собственно, логика. Наше отверстие, которое мы сверлили, вставляем нашу леску вот таким образом, и вот, вот таким образом. Больше делать ничего не нужно. Я, конечно, очень боюсь, но я сейчас попробую проверить. Якобы под действием центробежной силы она не должна вылетать. Ну попробуем. Пробуем. как работает и вроде как никуда не делась к сожалению проверить я сейчас не могу потому что трава вся а на улице у нас идет дождь но я думаю что ты сам можешь сделать это и проверить проверять данный аппарат я конечно же побоялся по большей степени но я думаю что в целом если одеть нормальные штаны одеть резиновые сапоги и защиту на лицо то вполне нечего бояться и опасаться можно вполне докосить там 10-15 метров своего участка, поэтому берите на заметку.